Здесь путь разветвляется. Любая из этих пещер может тянуться на много верст. Может быть, нам стоит разделиться? Хорошо. Но будь осторожен, юный друг. Кто знает, какие древние твари скрываются в очреве земли. Спасибо, Карн. Удачи тебе. Удачи ему и удачи нам с вами. Привет, ребята, вы на канале Ролики онлайн. Мы продолжаем играть в Warcraft 3 Reforge. Теперь мы преследуем Джайну в подземелье, в пещере. Если вы еще не подписались на канал, сделайте это прямо сейчас. Не забудьте за это, поставьте лайк, оставьте свой комментарий, заходите на Patreon. Ну а мы продолжаем наше путешествие. Так, значит, у нас есть шаман, ага, отлично. У нас есть шаман, у которого исследована исцеляющий Сейчас. дух. Это уже хорошо. Ой, начал своего же лупась, лупашить, бей mm. чужих, точнее своих, чтобы чужие боялись, mm. да. Блин, забвение. Стой герой способ забыть все способности. о способности нафига. Не и так нормально. О, Древние мертвецы. Хорошо. Сила и честь. Духи неспокойные. Никто не уйдет. Сила и честь. Падше. Хм. Еретик. Под шерзлет. Под Смотрите заразон умер еще из клетики появились после него. Не Наши шаманы тем временем накастовали на всех ярость. О, тут была призрак, легкая такая ничья. Мощная зюрья маны. Вот, свиток исцеления, это классная тема. Я... Вощь. Серемся немножко. Да, был. Так. Вот давайте дорога. сюда. Хорошо. Что у нас тут в ящиках Сила и часть ловкости свиток оживления мертвых недостаточно места заявляет 5 трупов и честь блин жалко что мне места у него нет вообще Хорошо. Ну ого, всех собрал. Локригар, Придется Локригар, немножко подлечиться. Нога. О, пирогня, огня. Так, классная тема. Плюс трик сильный, интеллекту Ну вот так возьму лучше. Так. Хм. Теперь Сила я стреляю огнем. Хорошо. Час хм. Поехали сюда. Сила и честь. Дабу. Я пропустил тут проходник. Может что-то интересное? Сила и честь. Да, фолиант интеллекта. А, можно было просто налево повернуть. Ну, кто знал, кто знал. Хм. Хорошо. Сила а, что таки так нельзя счастье. было, то есть разница в высоте. Да, был. Так что, не зря я туда свернул. Хм. Смотрите. Хорошо, какой скелет красивый. Какая у него такое лицо, как будто он на паспорт фоткается. О, какой-то спилач. Убил мою собаку. Ну я имею в виду наездника. Вот уровень. Что-то как-то вроде уровень получил, а способность Хорошо. не получил. Сюда, давайте. Сила и честь. Ага. Дверь королевской сукровищной запечатана. Хм. кровавый ключ. Хорошо. Сейчас мы тогда ее распечатаем. Хорошо. О, пленные орки. Нам туда. Сила и честь. Бывые когти. Mm. От откроем вход в королевскую сокровищницу. Потом вернемся заберем артефакт свой. Mm. Вот так. Сила и честь. Хорошо. Хм. Mm. Свиток защиты, королевская корона, плюс 5, свиток маны, свиток исцеления. Свиток исцеления, Сила свиток маны, честь. королевская корона, Мдаву. ну там, звучит мощно. Хорошо. Так, возвращаемся Мдаву. обратно за своим артефактом. Плюс 5 к силе интеллекту и к ловкости героя. Плюс 2 к силе ловкости интеллекту и героя. Интеллект, запас маны. Блин, все такое хорошее. Ладно, я боевые когти оставлю, они мне не нужны. Кстати, у нас чего то не хватает, и это не хватает шамана. Хм. И это не хватает шамана, нас стало совсем мало. Хорошо. Как мы туда пробраться. Возможно, стоит обойти. Сюда что ли? Дабл. На низ можно сходить. Попробуем, посмотрим. Потому что у нас что-то совсем скудненько стало. Не, ну еще плюс два волка, конечно, но. Хм. Мощное изделие маны, мана Сила мне не нужна. Сила и честь. Хорошо. Дабу. Сила и честь. Хм. Да нет это не туда ведет куда нам Сила надо и часть болотное чудовище Ой, час. О, места. только -то регенерация. Сум. скорее регенерация да. здоровья да. как будто хорошо ну хорошо ладно но мы все равно Хорошо. не дошли. Давайте здесь посмотрим. Все равно я не по могу попасть в эту комнату. Мне бы эти охотники за головами пригодились. Сила и честь. Между нами кабанами. Mm -hmm. mm -hmm. Манти-интеллекта плюс три. У меня такая же. Дабу. Хорошо. Не доставайте же ты никому. Дабу. Я где-то здесь, может быть, что-то пропустил. И там. Ворота. нет никаких ворот здесь нету хорошо ладно газуем дальше хорошо сила и честь Ндабу. хорошо Тут я тоже был. Хм, hmm. значит сюда. Больше путей нет. Сила и честь. Да, Никто не уйдет. Будет стена. Я, бождь. хозяин hmm. Да, Это он рубил. Разъяло. Хорошо. Иди полечись. Духи а, тут портал. О, даже интересней. Сила. Я Асуна, принцесса детей Луны. Никто не пройдет дальше, пока я вновь не обрету свое сердце. Магия статуи создает непроходимый барьер. Она требует вернуть ей сердце. Но что она имеет в виду? Хорошо. Поэтому мы сейчас разломаем эльфийские врата mm -hmm. и спросим у людей. Я... Они точно должны знать. то смотрите, так неплохо Сила, они тут устроились. Духи Пора Хорошо. Хм. Привет, пацаны. неспокойны. Я вас видел еще с той стороны, но не мог вам прийти. Набу. Иди сюда, Набу. ящерица, выходи, выходи, выходи. Никто не уйдет. Что ж ты ящерица сдала назад? О, Маска Соби, ускоритель вот, регенера... О, вот это наверное кошка. даже мне будет побольше, чем интеллект. То возьмем на регенерацию, вот так. Пора за дело. Немножко подлечимся. А, не успели. И так, и Что у вас тут в ящиках? Хорошо. У нас маны. Hmm. Сейчас мы так и сделаем. Оп! Кому-то надо манишки. И часть. Хорошо. и исцеление. Немощное зелье. Хорошо. Сила и часть Сейчас еще подлещемся немного. Да, был. Хм. Хорошо. Хм. Странно. Не припомню, чтобы в этой местности встречались овцы. Как для орка, он весьма умер Это ловушка! Защищайтесь! Будет сделано! <свят> а. Лучше и отдать часть. ей сердце по-хорошему. Хорошо. Блин, они замедлены все. Хорошо. Боюсь, как и бы я уйдет? не зашел из-за двери двери не захлопнулись и трол там да. один останется. <свят> это что что-то должно быть сила а. и честь еще пару бойцов хм. орк такой прорывается за своим вождем в бой Твой час пробил. привет привет я вождь локригар нога Низдира пошел налево. Хорошо. Да. Карпи едва не убили это несчастное создание. Похоже, они охотятся за его сокровищем. Давайте перебьем их всех и заберем его себе. А он же шне Так он так неплохо сносит. Пора за дело. Это существо охраняло волшебный амулет возьму-ка я его себе угу. интересно чё а, а ну-ка сходи сходи Ладно. куда ты полетишь туда куда надо я Духи понял неспокойно Не достаточно места хорошо лог регар нога на сила и честь. чего я вождь хорошо вот твое сердце отсюда пропусти нас каракулу подожди еще пока не пропускай Ндабу. похоже это призрачный мост но где магический самоцвет, питающий его энергией? Может быть, Керн найдет его? Может быть. Ноют старый гость, надвигается mm -hmm. буря. Ишну ну, пора. Сматываемся отсюда! Нет, не сюда. Mm -hmm. Понятно? Несомненно. С радостью! Трал, давай Я доскакивай уже. За Забирай обратно свой артефакт. Сила и честь. Ноют старые гости Как же мне надоело бродить по этим пещерам? Пора, Пора задела. С нами, мать земля. А то уроны такие сильные. Вот так. Ишну пора. Зелья Монаисти, так звери. Все отрался. Кто? Духи С нами, мать земля. Несомненно. Надвигается буря. Не ожуж, амен. очень голодный ящер смелее юное создание Ну что его надо чем-то покормить надвигается буря. интересно ну, порада что то есть Найдите камень, раху. С радостью. Ишну пора. В яме полно свинообразов. Похоже, они охраняют какой-то самоцвет. Цель неизима. Ишну пора. Теперь ловушка должна сработать. <смех> Ишну ужасная смерть. Согласен. Ишну пора. Не ажутамен. Несомненно. За честь и славу. Ага. Поворот открыл смелее я понял вас создание. кстати можно разломать каменная завала да можно Приколенько. старый старого деда начали бить а, мать земля. ишну пора. С радостью. Я вождь. Я слышал зуб. Ну, там понтан есть. На нижней грани самоцвета что-то написано. Ага. Это камень духов из пещер каменного когтя. Если легенды не лгут, с его помощью можно восстановить мост, ведущий к оракулу. Эр, так это же хорошо. Не Это же чудесно. Не ожушамен. Вишна пара врыв, с радостью Вот на большого так они вообще звери Ишь, ну пора. Так, ну хорошо это я все нашел а как мне теперь попасть к тралу вот в чем дело с радостью. а ну как ты пойдешь? А. -а, -а. Через... Я понял. Честь и славу. нравится Мне чертовски нравится это уровень, когда вот у них срабатывает массовый этот урон и по области. Чего? Поезд силы великана. Несомненно. Конечно, возьмем. Ишь, ну пора. Не ажушамен. Не ажушамен. Умри, Только хотел сказать, что-то мне не верится. Они, наверное, к магии невосприимчивы. Ну да. Я вождь. Не могу к вам пробиться, ребята. Мои исцеляющие идолы нормальная тема Умри призрачный Тишну ключ пора надо сначала открыть с радостью что нужно? С нами, мать земля. Не ожуж, Амен. Так, исцеляющие идолы. Несомненно. Духи теперь не сюда. Два любящих сердца воссоединилось. Трал и его друг. Подвигается буря. Локригар но Пора Пора за дело. Так. Смелее, юное создание Где Мы враги? Нами, мать-земля Чем На могу сюда. служить? Хозяин? Ну что? Нуют старый, неспокойный Все, хм. пошлите Вместе, банда Сила и честь Хорошо Да, призрачный мост. Все как в легендах. Путь к открыт, юный вождь. А Бомба. Бомба-ракеты Петарда. Сила и честь. Орки, я так и знал, что кто-то следует за нами по пятам. Оружие! Прекратите! Здесь нет места насилию. Этот голос... Ты не Оракул. Ты пророк. Ты очень наблюдателен, сын Дуратана. Да, я пророк. И теперь, когда я собрал вас здесь, я расскажу, что готовит судьба. Что здесь происходит? Трал, это Джайна Праудмур. Она ведет уцелевших лордеронцев. Уцелевших? Что ты хочешь этим сказать? Наступление пылающего легиона уже началось. Лордерон пал. И теперь демоны готовят вторжение в Калимдор. Только вместе, объединившись против сил тьмы, вы сможете спасти этот мир от огненной погибели. Объединиться с ними? Ты в своем уме? Ты меня слушаешь? Легион собирается уничтожить все живое. Тралл, твой друг, Адский Крик, уже покорился воле демонов. Погибель грозит всем. И тебе, и ему, и всему вашему народу. Нет. Я не допущу этого. Тогда ты должен как можно скорее спасти Адского Крика. Он ключ к вашей судьбе. Но тебе понадобится помощь. Постой. Это же безумие. Неужели ты думаешь, что я... Судьба не ждет, юная чародейка. Пришло время сделать выбор. Ради всего живого Альянс должен объединиться с Ордой. Вот это поворот, ребятки. В общем, теперь мы будем вместе с Альянсом пытаться нахлобучить легион но это уже будет в другой серии всем спасибо за просмотр пока пока и до скорых встреч